Всем привет! Смелые, озорные близняшки со светлыми волосами и огромными голубыми глазами именно такими запомнились всем сестры Юкины. После выхода фильма с их участием трудно было найти в Москве ребенка, который бы не знал их. Многие ожидали, что после такого успешного дебюта сестры Юкины непременно станут актрисами и снимутся еще не в одном кинофильме, но девушки выбрали другой путь. Семейство Юкины состояло из четырех человек – отец Геннадий, мама Мария и двое задумных девчонок – Оля и Таня. В начале 60-х годов Юкины получили квартиру в Москве, хотя располагалась она в Кузьминках после коммунальных квартир в полуподвальных помещениях. Отдельная жилплощадь показалась практически раем. Отец девочек работал на фабрике по производству подушек, а мама – швеей в ателье. Несмотря на непростое время и пристрастие главы семьи к алкоголю, Юкины жили дружно. И хотя иногда отец и мать устраивали скандалы, довольно скоро они мирились, и в семье снова были слышны смех и веселые песни. Будущие актрисы сестры Юкины родились в октябре 1953 года. С самого детства они были очень талантливыми и яркими девушками. Сестренки знали на память множество стихов, прекрасно танцевали и пели народные песни. Во дворе и в школе у Юли и Тани было много друзей. Кроме того, близняшки старались хорошо учиться. Однажды в местном Доме культуры был организован конкурс на лучшую пару близнецов. Со всей округи собрались дети, чтобы поучаствовать. Также приехали на это соревнование и сестры Юкины, которым к тому времени исполнилось по 9 лет. Увидев, как девочки бойко пляшут и поют, суровые судьи не имели ни малейших сомнений и победу присудили Оле и Тане. С конкурса девчушки принесли домой кучу призов и наградных грамот. Великий советский сказочник Александр Роу как раз готовился к экранизации известной повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал». По сюжету главные героини похожи друг на друга, как две капли воды. Поэтому Роу отчаянно искал по всей столице подходящую пару близняшек. При этом он желал, чтобы при абсолютной внешней идентичности девочки обладали совершенно разными характерами. В процессе поисков он пересмотрел около трех сотен пар близняшек, но никто не понравился требовательному режиссеру. Однажды в руки Кроу попали фотографии с конкурса близнецов, в котором участвовали сестры Юкины Ольга и Татьяна заинтересовавшись светловолосыми сестренками с фотографией, он пригласил их на пробы. Вскоре после этого озорные девчонки были утверждены на главные роли в картине «Королевство кривых зеркал». Поскольку кинокартина снималась в Ялте, с началом лета вся съемочная группа и близняшки с мамой отправились к морю. Так как Тане и Оля достались главные роли в кинокартине, им приходилось учить целые страницы текста. Кроме того, снимали их очень много, поэтому девочки иногда так уставали, что не хватало сил пойти вечером купаться к морю. Однако юные актрисы сестры Юкины Татьяна и Ольга не жаловались и переносили все трудности, как взрослые. Целое лето длилась работа над картиной, а с началом нового учебного года Оля и Таня вернулись домой. Вскоре кинолента «Королевство кривых зеркал» с их участием вышла на экраны, и девочки стали невероятно популярными. На следующий год с началом лета им снова захотелось попасть на съемки, поэтому Оля Юкина написала письмо Александру Рую на киностудию с просьбой. Вскоре сестры Юкины были приглашены в новый фильм-сказку «Морозко». Получив приглашение снова сниматься в кино, девочки поначалу очень обрадовались, но прибыв на съемки кинофильма «Морозка», были слегка разочарованы. К ласковому летнему морю, в мягком вагоне поезда их не повезли. Кроме того, им дали всего лишь небольшие роли девочек в платочках с корзинками, собирающих грибы в лесу, и хотя сестрички отыграли свои роли прекрасно, это все уже было не то. После киноленты «Морозко» сестры Юкины уже не снимались. После окончания школы Таня даже пробовала поступить в театральный институт, а Оля — в технический, но не сложилось, и девушки по совету матери поступили в местный техникум машиностроения. Однако работать по специальности девушкам так и не довелось. Едва девчонкам успела исполниться 20 лет, как они обе выскочили замуж. Оля вышла за парня из своей родной школы по имени Виктор Ламонов, однако супруг оказался вовсе не принцем. Довольно скоро все тяготы по обеспечению семьи легли на плечи молодой жены. Помощавшись несколько лет, Ольга Юкина развелась с мужем. Избранником Тани стал Александр Замолодчиков. Он работал водителем и оказался более заботливым мужем для Тани, нежели Ламонов для Оли. Вместе они прожили всю жизнь. Вскоре после замужества у Оли родился сын Максим, а у Тани – дочка Юлия. После развода Ольга Юкина вернулась жить к родителям, и они помогли ей заботиться о сыне. А после их смерти Ольга и ее сынишка Максим стали жить в квартире одни. Поднимать сына на ноги приходилось самой, но Ольге повезло, они с Татьяной вместе устроились работать в «Интурист». Сложно сказать, что поспособствовало тому, что сестер Юкины без специального образования и навыков взяли работать в такое престижное учреждение. В 70-80-х годах сеть отелей «Интурист» была особым миром, где крутились сливки общества. Здесь были актеры, иностранцы, политики, модельеры и музыканты. Работая в этой структуре, сестры Юкины жили практически как у Христа за пазухой. В их особенности входила подготовка советских туристов к отправке за границу. Таким образом, близняшки не только сами не разбыли за рубежом, но и доставали для себя и своих родных различные дефицитные товары. У сестричек были дорогая одежда, заграничная техника, элитный алкоголь и дефицитные продукты, а их дети росли как принц и принцесса. Казалось, эта сытая, счастливая жизнь будет всегда такой, но грянула перестройка, а позже распада СССР. В 1995 году отель Интурист стал принадлежать бизнесменам, и в процессе реорганизации учреждения Сестры Юкины были уволены. Увольнение из интуриста совпало с голодными девяностыми. Устроиться на работу было сложно. Кроме того, мизерную зарплату постоянно задерживали. Инфляция уничтожила все накопления, и сестрам пришлось понемногу распродавать все ценные вещи в доме. Не умереть с голоду помогла небольшая дача, в одной подмосковной деревне. Такой резкий переход из роскоши к нищете не мог не сказаться на моральном состоянии сестер. Обе понемногу начали пить, особенно Ольга. Алкоголь негативно повлиял на нее и без того подорванное здоровье. И в январе 2005 года она умерла от проблем с сердцем прямо на руках своего сына. Татьяна оказалась более крепкой и пережила сестру на целых 6 лет. Все эти годы она трудилась в военкомате за копейки. Здоровье постоянно подводило ее, к тому же она много пила. Муж Татьяны пережил инсульт и получил инвалидность, так что забота о семье практически полностью легла на хрупкие плечи уже не молодой женщины. В марте 2011 года Последней из сестер Юкиных не стало. Похоронены обе близняшки рядом с родителями на Покровском кладбище города Москвы. О сестрах Юкиных информации немного. В тех редких статьях, которые все же встречаются, часто пишут, что кино сгубило их жизнь. Сложно сказать, настолько справедливыми являются подобные утверждения, ведь именно благодаря съемкам в королевстве кривых зеркал девушки увидели другую жизнь, которая разительно отличалась от убогого существования до этого. Очень жаль, что у этих талантливых девушек так и не получилось приспособиться к новой жизни, и они так рано умерли. Несмотря на это, для многих зрителей они продолжают оставаться любимыми актрисами, пусть и сыгравшими всего две роли.